Всем привет, друзья. Нет, здоровки. Ребят, всем привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Это канал Акстар. Добрый вечер. Это я, Рика. А тут а ты днем Добрый день. Черные перчатки просто по приколу. Сегодня здесь, на канале Акстар. Кстати, не забудь подписаться на мой канал. Оставь ссылочку, прям вот большую ссылку. Оставлю ссылку на твой нет. канал, а подписывайтесь на меня. Взрывные припевы. Сегодня мы споем для тебя песню с самым взрывным припевом. Это просто, это рай для ушей. Ты просто вот делаешь погромче и слушаешь песни. И вообще и на душе становится горячо, горячо. Гричо, гричо. Да. Я солдат сне. Я солдат с ребенок войны, я солдат, мама, зайчи мои раны, солдат, солдат забытый богом страны, я герой. Скажите мне, какого романа? Обрывайся и сразу поймай следующую. А, а ты хочешь, чтобы тебя любили? Люби меня, люби, Жарким огнем, Ночью и днем, Сердце сжигая, Люби меня, люби, Не улетай, Не исчезай, Я умоляю. Любим я тебе уже не рассказывал, но о хорошем нужно говорить много. Хочу порекомендовать тебе приложение Team Bro. В этом приложении ты сможешь научиться играть на гитаре, как фингерстайл, так и аккорды. Его главное преимущество в том, что он отсчитывает звук с микрофона в реальном времени и позволяет понять, правильно ты попадаешь ноты, ритмично, в общем, чтобы все было красиво и классно. Тут есть огромное количество песен, которые разбиты на уровне сложности. То есть, если ты играешь не очень хорошо, можешь сначала сыграть первый уровень сложности, потом уже перейти на более сложный. Также есть огромное количество упражнений к этим песням. То есть, потренироваться перед картой, Давайте для примера возьмем группу кино Кушка. Приложение абсолютно бесплатно и для Android, и для iOS. Вы можете его скачать по ссылке в описании, самая верхняя ссылка. Скачивайте, классно, играйте. Что ты хочешь? Team bro, team bro, team bro. Смотри, что есть, а? Тимбро, как я бро, наклеечка Тимбро, а кто хочет такие наклеечки на гитару? Учись играть у Тимбро. Ногу поднять и тоже лайк поставить. Эта песня должна была сюда попасть. Подпевай. Я помню белые обои, черная посуда на Скрушовке боя. Кто мы откуда, откуда? жгись, да объясните теперь нам актеры, почему актер так быстро играет аккорды? Э, Че быстро? Не быстро торопись просто. И пускай капает, капает с неба. И думал пригнусь к тебе, где бы я ни был. Для своих я за звонки без ответа дойти к тебе, дойти к тебе. Капает, капает с неба И думал прекрасно тебе Где бы я не был Для остальных оказаний, Звонки без ответа дадим тебе Типа <рес> пока запорол аккорд Типа притворить, что не запорол Так и есть это Не что? стесняюсь Две тысячи баксов за сигарет И даже полжизни Не жалко за это Чуть-чуть покурить И до рассвета Будем летать, чтобы снова отдать Две тысячи баксов, две тысячи метров Двести минут еще до рассвета Двадцать секунд, чтобы решить Двадцать секунд Дай шагу. Слушай, гулял когда-нибудь по когда-нибудь по районам, по кварталам. По жилым массивам. Уходил оттуда красиво? Не, нет? я в это время к логопеду ходил, чтобы не запинаться. Да? Давай. Не, давай аккордами. Зачем он... И вот. другой? А, Е, Е, А, я рекусь так старо-аккордом. Короче, АЕ, ДИ, Ой. Бой. Да в Одну песню простят. Ой. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. And that's it. Два слова. Да. Девочка, девочка, с улыбкой на лице, для тебя на гитаре я сыграл воре Посмотри, хот разок с улыбкой на меня, да прыж, пыш, пыш, я люблю тебя И все идет по плану И все идет по плану Хорошая песня у Нойза. А у него назывался вообще все как у людей? Да. Конч. Джинсы порезаны лето, три полоски на кенах под теплым дождем Ты снова лучше всех отдачу а билет Мы переживем Достаточно взрывно, мне кажется не забывай подписываться на канал, на его, конечно на канал, мой канал. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо. И хочу напомнить мы... о розыгрыше. Подожди. Скажи ты. Ссылка на мой канал в описании. Да, ссылка на мой канал в описании. И, конечно же, розыгрыш гитары от Акстарича и компании все, Baton Rouge. Да. Все, что вам нужно, чтобы что получиться гитару, вам нужно подписаться на мой инстаграм, поставить лайк, оставить любой комментарий, и вы участвуете в розыгрыше гитары Baton Rouge. Она звучит шикарно. Согласись, хороший звук. Звук отличный. Но моя гитара лучше. Mm -hmm. да. ну, Всем, Всем пока. Всем а типа, пока. Это, это ж моя гитара. Не выключай, я хочу пообщаться с твоим подписчиком. Слушай, у меня батарейка мергает. Мер мер В общем-то, ребятки. Э э Wilson. Общайся. Всем э э <Bowman> <плак> <плак> <плак> Большое спасибо за то, что вы посмотрели этот ролик. Вот. Не забывайте подписываться на мой канал. Спасибо.